Какие есть плюсы, какие есть минусы, если вдруг кто-то решил купить и покупает квартиру на этапе строительства дома. Здесь я рекомендую зрителям обращать внимание не на срок сдачи дома, а на срок передачи ключей. Основной, по сути, инвестор проекта, который планировал продавать готовое жилье Просто отнекивался, что ты, ты, какую вы сайт вообще видели Мы вообще не знаем, о чем вам там обещали и так далее И все ваши претензии, в том числе, скорее всего, и юридические О том, что вам на буклетах обещали одно И на сайте рисовали одно, а по факту вышло другое Они упираются в то, что прописано в договоре, а там этого нет А сейчас мы с вами отправляемся слушать мнение жильцов Которые, так сказать, на себе, на собственной шкуре ощутили Ожидание, реальность, и мы с вами отправляемся в ЖК Геометрия. Постыкали. И вот один уже, друзья, далеко, и трижды проклята моя дорога, девиз наш все за одного, И в этом был успех, успех пришел. Итак, я в ЖК «Геометрия» и мой герой Мария, которая сейчас будет отвечать на мои вопросы. А тема такая – ожидание, реальность. Мария, добрый день. Здравствуйте. Да, Спасибо, во-первых, что согласились дать это интервью. А вопрос номер один – когда вы покупали здесь квартиру? Квартира была куплена в августе 2020 года. Это за сколько времени до обещанной сдачи? А, сдача совершилась в марте 2021 года. Ну, то есть вы покупали квартиру, пока дом строился? Да, он строился и никого сюда практически не пускали. То есть вы не видели, что Нет. будет? А почему вы решили купить заранее, почему решили купить именно здесь? А здесь решили, потому что очень нравится парковый район, близость к парку, ну и много здесь родственников. И это точечный дом, что нам с супругом очень понравилось, что не будет много народу в доме. Получается локация? Локация, да, в первую очередь локация. Хорошо. Когда вы приходили в отдел продаж, вам что-то показывали и что-то обещали, правильно? Да. Вот что вам обещали? А, показывали даже материалы, обещали по материалам плитку, показывали ламинат, а, вообще примеры отделки, фотографии, ну, рендеры и, конечно же, сам проект. Квартиры или мопов? Рекламкой были и мопов, и квартиры. Ага, и вы ожидали, что мопы будут готовы, когда сюда вы уже заселитесь, и квартиры будут в какой-то определенной отделке, так? Да, у нас отделка была чистовая, то есть это и обои, и натяжные потолки, то есть все готовое к заселению. Поэтому еще, почему еще выбор и был сделан в пользу геометрии, что здесь была отделка и минимальный ремонт должен был быть. А, то есть вы надеялись сэкономить деньги? Не то, что сэкономить, а просто заехать Время уже. Время сэкономить? Время сэкономить, да. Получилось? А, нет, не получилось, потому что сроки все равно сдвинулись. Понятно. Но про квартиру мы чуть позже поговорим. Давайте про мопы. Здесь, насколько я знаю, обещали четыре красивых мопа. И это была фишка, одной из фишек этого ЖК, правильно? Да, все верно. Обещали один моп. То есть здесь четыре секции. В одной секции коворкинг, в другой секции детский уголок, спортивный и там отдыха какую-то зону лаунж отдыха. В итоге, когда мы в марте приехали, на начало марта у нас сдача началась, у нас четвертая секция, она была первая готова к сдаче, здесь был просто черновые стены, ничего не было вообще. То есть то, что видим мы сейчас, это уже победа, да, можно да. считать? Да, это уже какая-то минимальная отделка и уже начинают что-то из этого, ну хотя бы что-то делать. Сейчас у нас уже июль на дворе, получается Март, апрель, май, июнь, 4 месяца прошло, и, собственно говоря, вы до сих пор не получили то, что э, вам обещали. А что говорят? Доделают или, или нет, или, или что? Говорят, во-первых, сам застройщик, он молчит. То есть мы всю, всю информацию сами выуживаем, ходим, к ним стучимся и когда же, когда же просим дать хоть какую-то информацию. Что выяснилось? что Они говорят, что проблема с подрядчиком. Был один подрядчик, теперь другой подрядчик. Вот они сделали тендер, нашли подрядчика, и теперь новый подрядчик вышел на работы. Вот эти вот все четыре месяца... Они снова, видимо, искали подрядчика. В общем, ничего конкретного не говорит. А вы пытаетесь связаться с отделом продаж, где вы покупали квартиру? Очень много жильцов и туда обращалось, и уже, я насколько знаю, в суды обращаются. То есть много очень недовольных, ну, какое то определенного заявления от застройщика не было. И даже, ну, в отделе продаж там отфутболивают то туда, то сюда, пишите, не знаем, потом когда-нибудь. Вот. Пока последняя информация, что вот а, уже через УК, то есть у нас УК теперь ТЭН, управляющая компания, и через нее мы теперь получаем информацию, что вот пришел новый подрядчик, и он приступил к отделке МОП. Ну, то есть все-таки они обещают доделать мопы. Да, к сентябрю. Что здесь появятся каворкинги, детские уголки. Это один из ресепшенов. Это главный ресепшен с диванами. Здесь они когда-то должны быть. Ну и отделку вы сами видите, в каком она сейчас состоянии. Когда появится? пока никто не знает. Обещают к сентябрю. А, а в каком виде? Вам это важно или не важно? То есть то, что вам показывали в буклетах, вот так обещает вам сделать? Или вам уже все равно, лишь бы доделали? Мне кажется, большинству-то все равно. А мне, конечно, было принципиально и мопы с детской игровой зоны и детская площадка тоже. Выбор тоже, ну, как бы это был фактор плюсом выбрать именно это ЖК, потому что, ну, для ребенка мне очень важно было, чтобы был закрытый двор и такая большая песочница, чтобы можно было зимой с ним поиграть, не выходя, грубо говоря, из дома внизу в мопах. Я, например, работаю удаленно, и мне каворкинг был таким бонусом. Сейчас, когда это все увидела, конечно, очень расстроилась Но ну, получается, вас э, завлекли некими обещаниями, которые перед вами просто, напросто, не выполнили. Да, да. А, еще раз, давайте закончим с мопами. То есть здесь должно быть четыре вида мопов, которые, которых нет, которые обещают к сентябрю. И мы, кстати, посмотрим. В сентябре приедем и еще раз, а, так сказать, сделаем обзор. А, что со двором? Давайте тогда пойдем и посмотрим, что во дворе, что обещали и чего вы не получили. Двор это вообще разочарование, потому что нам обещали. Ну, то, что обещали закрытый двор, он действительно закрытый. Машин нет. Машин нет, да. Обещали огромную песочницу деревянную. Изначально в проекте была зона крытой беседки, много мелких каких-то там качелек. По факту мы получили маленькую песочницу, в которой в час пик детей не влазит столько, сколько есть это еще не весь дом заселен. У меня маленький ребенок, и я просто смотрю в окно, вижу, что здесь 10 детей. И я говорю ребенку, нет, мы сегодня туда не пойдем, пока там не рассосется. Ну, невозможно детям, они друг другу к спине, спиной, там что-то В общем, песочница – это разочарование. Да, еще на проекте очень красиво выделялись козырьки над входными группами, над подъездами. Они были такие деревянные, но мы их так и не наблюдаем. То есть их по проекту были, а по факту нет. Получается, вот этот подъезд, над ним должен быть какой-то небольшой навес от дождя, снега, да. и сейчас этого нет. Да, сейчас получается, ты, когда дождь, даже не можешь нигде тут на площадке спрятаться. А, и ну, по технике безопасности, я даже не знаю, ты вот стоишь у домофона, пытаешься открыть. А... Она тебя льет. Она тебя льет, да. Ну, в общем, это некомфортно. Понятно, что нужен какой-то козырек, но их по факту нет. Еще нет возможности некоторым жильцам вообще установить кондиционеры, потому что запрещено на фасадах, нет предусмотренного места для кондиционеров, и сейчас вот в такую жару это вообще очень актуально. Единственный вариант, жильцы уже сами как-то додумались, что у кого есть внутренние балконы, которые часть квартиры, так называемые зимние сады, туда можно установить. Ну, и то там слив получается Баночку. А что с деревьями? Я не вижу ни одного, ни дерева, ни куста. Да и газон-то какой-то немножко странный, такой уставший. Ну вот в июне, в начале июня засеяли газон только. Засеяли и Вот До этого здесь а, были а, такие папоротники. А с зеленью? Ну, ука сказала, что все будет. Но у нас только вот начал расти газон. По проекту здесь были и деревья, и кустарники. Сейчас ука говорит, что будут только кустарники что деревья здесь не место, не будет деревьев. А я уточню, Мария, как? а в проекте деревья были? Да, были. И, ну, и вам это нравилось? И вот то, что конечно. вы видели, вы... То есть это вас подкупило? Да, конечно, было очень красиво. Были даже какие-то горки сделаны. Ну вот я имею в виду, типа альпийский горок. Сейчас есть какие-то камни непонятные. Это <свят> вот те наваленные булыжники? Да, да. А еще такой момент, что на проектах везде, а, ну вот там было несколько их просто этих проектов. Уже когда потом мы начали разбираться, был первоначальный, потом еще один. То есть даже на самом сайте была вначале одна картинка рендер, потом другая. А по периметру здесь было зона беговой дорожки, то есть здесь была такая вот беговая дорожка по кругу, то есть можно было бегать, потом отдельно с баскетбольным кольцом была отделена зона, отделена зона, вот где такой аппендикс, там вот должна была быть большая песочница деревянная, то есть все на проекте было зонировано очень удачно. По факту мы получили ну, действительно бетон и пластик. Ну, а что обещает э, застройщик, они что сделают-то со всем этим? Они приведут в тот вид, который обещали, или все-таки нет, вы уже не надеетесь, или как-то боретесь, что происходит? Мы боремся только с собраниями СУКА, Пукатен, которых просим хотя бы поставить на большую песочницу. На что они на одном собрании говорят: да, будет, на другом собрании ну нет, не знаем. В общем, четкого ответа нет, что будет у нас. Единственное, что они говорят, что кустарники они посадят. И что они траву сделают, ну, газон? Ну вот немножко взошло Уже для нас это уже что-то. Немного про мопы. Нам обещали, ну по проекту было речные потолки. По факту мы имеем черные покрашенные потолки с трубами, висящими проводами и лампами. На вопрос к строщику, как при приемке, они сказали, что так и останется, речных потолков не будет, речные потолки будут только на первых этажах. Обещали отделку у входной двери панелями, с крючками, звонком и номером По факту я получила при приемке, это получается в начале марта, дверь без всего с трещиной И вот буквально сегодня наконец-то что-то сделали с этой трещиной Также великолепный черный потолок, он на всех этажах, во всех секциях И сказали, что речный потолок будет только на первых этажах это фиаско, братан! Мы зашли в гости в квартиру к Марии. И сейчас Мария поделится впечатлениями от приобретенной квартиры. Итак, что так, что не так. Когда первый раз я увидела квартиру, пришла на приемку в марте месяце, я была шокирована качеством отделочных материалов, потому что это очень экономно. Даже когда мы принимали сам подрядчик, который вместе с нами по дверям сказал, что низкого качества и двери, и ламинат. Вот. По факту у нас было 41 замечание по отделке, вообще по всему, по квартире. Что до сих пор подрядчик не исправил, это то, что у нас в санузлах до сих пор нет ни унитаза, ни раковины, которая указана в договоре. Секундочку, давайте здесь уточним. То есть вам, когда продавали квартиру, показывали конкретные материалы, из которых будет э, изготовлен ремонт? Да, и что, вы этого не увидели? Да, потому что по факту уже не было ни демо -этажа, ни какого-то там шоу-рума И просто менеджер показывала, вот такой вот будет Она показывала рендер и показывала плитку То есть у меня даже есть фотографии этой плитки Но на самом деле это ну, не эта плитка а, Плитка, ламинат и двери, просто само качество их Потому что ламинат уже взбухший в некоторых местах а из, из всех дверей у меня две уже не закрываются они покосились причем когда я принимала мне вот как раз эта подрядчика сказала, что вы лучше на двери ничего не вешайте там ну вот эти вот крючочки всякие потому что двери не выдержат И я даже ничего не вешала все равно двери не выдержали вот. Еще вы рассказывали что-то про домофон. Видимо, это рекламное было или что-то, но нам обещали, что будет видео домофоны везде, а по факту у нас трубка обычная и еще телеметрия автоматическая передача данных для управляющей компании. Ее тоже возможность якобы есть, но ее никто не подключил. Смотрим в окно и видим, что? Стену! А, как тебе такое, Илон Маск? Вот так вот русские архитекторы строят из команды Тен. У меня главный вопрос. Что застройщик по этому поводу говорит? Он собирается исправлять, уже исправляет или просто прячется от вас? Просто прячется от нас. И никак не хочет идти на контакт? Нет, ну, ну нет. В суд обращайтесь, в суд. Ну, по некоторым моментам, например, по моменту с санузлом, с унитазом раковины, он сказал, что напишите заявление, мы вам вернем деньгами. И оценил это все в 5 тысяч. Унитаз, раковину и плитку? Нет, унитаз, раковина и пьедестал для раковины. 5 тысяч рублей. дорогие друзья вы сами все видели и слышали поэтому мои комментарии будут излишне остается надеяться на то что застройщик выполнит свои обязательства хотя бы в некоторой части ну а я направляюсь к юристу и будем разговаривать с ним что он посоветует как себя вести в такой ситуации и вообще как отстаивать свои права поэтому Отправляемся? Что можно сделать, если вы вляпались в такую историю и купили квартиру и не получили то, что вам ожидал застройщик. А второй он нам расскажет что делать, чтобы не вляпаться в такую историю. Это то, что не сделал застройщик. Возместите нам, пожалуйста. Эти деньги... Плюс наше время потраченное, оно же, наверное, тоже стоит денег. Получите решение и исполнить его – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Какая-то безысходность нарис вырисовывается. Я купил квартиру в каком-то доме, в котором мне обещали красоту. Этой красоты нет. И сейчас то, что я тебя слышу, все это реально, но хрен его знает, будет или нет когда физические лица, граждане с этим сталкиваются, они испытывают страдания по этому поводу, нравственные, да? Это такая формулировка из закона, но переживают все.